В соцсетях распространился скриншот удаленного поста представителя Министерства обороны Армении Шушан Степанян. Как передает Ахар Ас, скриншот опубликовала страница американцы и Предлагаем вашему вниманию перевод данного поста. «Меня вынуждают лгать. Я больше не могу лгать матерям, сестрам, родным солдат, которые звонят и пишут мне. Наше положение очень тяжелое. Правда, мы мобилизовали все свои силы но моя совесть не позволяет обманывать родителей солдат. Мы в отчаянии. Наши военнослужащие, солдаты погибают, а остальные бегут из зоны боевых действий. Это конец. Думаю, что вы меня правильно поняли. Потерь гораздо больше. Трупы наших солдат находятся на территории боевых действий, и руководство ведет переговоры, чтобы забрать тела наших солдат и военнослужащих с территории. У нас сотни раненых, в больницах нужна кровь. Кто может стать донором? Примите мои соболезнования, не дай бог еще раз повториться этому. Есть раненые, которые нуждаются в крови. Пожалуйста, помогите нам. Битва продолжается, и понятно, чем она закончится. Поэтому я слышу от родителей солдат требования, чтобы их дети были отозваны, чтобы мы собрались, решили и прекратили битву. Давайте соберемся перед Министерством обороны и решим, что нам делать, чтобы наши солдаты не погибали. Прошу вас, давайте не углублять ситуацию еще больше. Это не в нашу пользу. Из-за амбиций мы все будем уничтожены. Это нам не нужно. Написала Степанян.